Привет! Сегодня я расскажу про свою схему, методику поиска интересных лотов на Телдере. Возможно, она также будет интересной и полезной для вас. Давайте перейдем в сайты. Ну, для начала смотрим первый лот. Авто оцен с 60 долларов в месяц, принятая Россия, пуза технологии. Вроде бы сайт хороший, за него активно идет борьба. И в RSI принят, и в есть. Но этот сайт, скорее всего, будет мне неинтересен. А по той причине, что он сделан по технологии Пузата. Я к Роману отлично отношусь. Он делает крутые проекты. Но, скорее всего, люди, которые продают сайт по тематике Пузата, это люди, которые сделали сайт на конвейере. То есть заказали 100 текстов, зарегали домен, хостинг, закинули туда все. И, возможно, в лучшем случае настроили как-то дизайн, размещение блоков. Мне не интересны такие сайты, потому что, скорее всего, они через год-два опять упадут. Мне интересны сайты, которые созданы какими-то людьми, которые увлечены своим делом. То есть, возможно, это там, сайт по хобби, личный блог, какой-то еще. То есть, то, что человек делал не по методике. Он делал своими действиями, с какими-то, возможно, своим кривым дизайном. Но он сам писал тексты, он сам разбирался в нишах, которые он пишет. Они а нанял код копирайтера, который просто за 60 рублей килознак все написал. Поэтому сайты по, темати... по, тем... по технологии пузата оно. Это описание стало очень популярным, почему-то все считают, что такие сайты продаются намного лучше, если вы укажете это в заголовке. Возможно, это так, но для меня лично это такая красная метка, что, скорее всего, сайт шаблонный и. Через год, если он до этого рос, через год он упадет, потому что с еще одним каким-то фильтром Яндекса, там Баден-Баден и каким-то другим, сайт пойдет под санкции, потому что он сделан вот не так, как говорит Яндекс, да, не сайт для людей, а сайт для а, контекста. Это первое. Второе. Что касается посещаемости. Я определил, что мне неинтересно заниматься сайтами, у которых посещаемость ниже, чем... 3000 просмотров в сутки. По той причине, что если сайт маленький, скорее всего, он приносит мало денег. И если даже с ним начинать возиться, ему переделывать дизайн, это получится очень дорого в отношении того, сколько, насколько сайт покупался. То есть, если сайт покупаете вы за 20 тысяч рублей, а потом еще вкладываете в него полмесяца работы, то проще такой сайт купить, вернее, проще такой сайт самому сделать. Потом для себя я взял планку. Так вот, просмотров от 3000. Может быть, что ставит посещаемость всего 500 человек, но глубина 6. Это тоже значит, что проект, наверное, какой-то интересный, хороший, что ли, делает такую глубину. Поэтому, соответственно, такой сайт попадет в этот список. Третье. Третье – это тематика. Я не беру сайты, которые, которые на тематику фильмов, mp3, варзников и так дальше. Там могут быть проблемы с авторскими правами, там могут быть проблемы с каким-то, допустим, если мы говорим про киносайты, там, встраиванием кодов. Просто-напросто, вот я, я стараюсь выбирать сайты по контексту, с, которые разрабатывают на контексте, а для этого нужно, чтобы сайт был белый, сайты контентные, возможно, сервисные, но не киносайты, mp3, варезники и так дальше. То есть, софтовы SDL отпадают на Сайт отпадает. Вроде хороший сайт о налогах. Смотрим его. И здесь натыкаемся на четвертую проблему, которая есть. Это то, что продавец, у продавца очень большой рейтинг. Казалось бы, это вроде хорошо, но на самом деле я понимаю, что если у человека большой рейтинг, он занимается покупкой и продажей сайтов, продажей сайтов на постоянной основе, он этим зарабатывает деньги, и если человек продает сайт, он понимает прекрасно, как этот сайт продвигался, сколько ему осталось жить, есть у него перспектива или нет перспективы. Если бы а, это был новичок, возможно, мы бы купили сайт, который человек сделал, вроде полгода им занимался, отчаялся и продает нам, а через полгода сайт выстрелит, потому что нужно было просто ему отстояться. Если же продает человеку, у которого большая репутация, то он сайт прекрасно промонетизировал, поднял доход его до максимума и уже там за два года окупаемости продает проект. Соответственно, мы ничего не сможем сделать лучше, чем сделал продавец. Мы не сможем лучше как-то более эффективно поставить рекламные блоки, потому что там уже, скорее всего, было много экспериментов и там... Максимальный CTR, который, возможно, выставили. И, ну, банально, здесь есть какая-то, скорее всего, причина продажи у продавца. И он прекрасно ее понимает. Поэтому мы такой сайт тоже не будем смотреть. Уже четвертый, вроде, фактор – это то, что я стараюсь не брать сайты, которые, которые новостные. По той причине, что подобные проекты собирают трафик с инфоповодов, и если на нем сейчас есть на сайте сейчас есть посещаемость, и люди заходят по каким-то недавним новостям, например, там не знаю, Евровидение что, или что-то типа этого, то через полгода, если сайт не наполнять, старые информационные ключи уйдут, новые событийные ключи мы не будем писать, и проект обвалится в посещаемости. Для того, чтобы развивать проект новостной, нужна редакция, нужен редактор, копирайтеры, контент-менеджеры, которые будут работать постоянно над этим, над этим проектом. Даже если сайт не в общем новостной, а на какую-то конкретную определенную тематику, например, новости IT компьютеров, тоже это плохо, потому что у вас будет ядро, которое заточено под... Какие-то последние компьютерные новинки, последние видеоигры, через полгода эти игры уже уйдут, их не будут искать, будут искать новые уже игры, новые телефоны, и опять же, по священность валится Идеально, если у сайта какое-то ядро, которое стабильно, например, там, не знаю, как починить. Окно люди будут искать, и через три года как починить это окно. А вот э, выход Samsung Galaxy S8 люди ищут сейчас но через три года про него забудут, будет новый телефон. Поэтому, опять же, сайты с новостным контентом отпадают. Что же в таком случае выбирать? И Я стараюсь выбирать, по крайней мере, присматриваться к каким-то сервисам. Если человек продает сервис, то, во-первых, это не сделано какой-то технологии Пузата или любого другого. То есть, это сайт уникальный, это раз. Скорее всего, во-вторых, у сайта подобного хорошая глубина, хорошие поведенческие. Если к нему потом прикрутить какой-то блог, то можно быстро поднять посещаемость, потому что, опять же, будет хорошее, хорошее время на сайте, хорошие просмотры, и Яндекс или Google даст белый свет, белый флаг этому проекту. Но с сервисами есть проблема. Смотрите на свои способности. Если у вас нет знаний в программировании, или у вас нет человека, который может заняться этим проектом, здесь может быть проблема. Почти каждый сайт, который я покупал не на WordPress, пришлось допиливать, доделывать. И у меня, например, нет знаний других движков. Если в WordPress я могу еще поставить какой-то плагин, то, например, на ASP.NET, вам нужно будет нанимать отдельного дизайнера для любых правок над вашим проектом. Поэтому здесь нужно быть очень э, аккуратным. И, э, соответственно, идеальный сайт, который должен попасться, чтобы его сразу можно было покупать, это сайт, у которого, э, во-первых, продавец с небольшой репутацией, то есть, конечно, не с минусовой, но не репутация в несколько сотен. То есть человек, который, скорее всего, не слишком много разбирается, и я могу сделать лучше него монетизацию или раскрутку его проекта. Соответственно, я быстрее куплю этот проект. Это первое. Возможно, даже это может быть сайт с кривым дизайном, без адаптивной версии. В таком случае я просто поменяю дизайн, настройка сел блоки, настрою адаптивную версию, и мне резко вырастет CTR. И это сайт какой-то по тематике, которая более-менее подходит для меня. Например, это может быть там банальная стройка, это может быть автомобили, это может быть э, здоровье, но не какие-то развлекаловки, потому что там, опять же, э, проблема... Ну, например, я не люблю возиться с тизерами, я не люблю, не люблю возиться э, с какими-то серыми способами, типа вап-подписок, поэтому если сайт на вап-подписках, мне проще взять что-то другое. И вот когда вы отсеете все эти э, скажем, минусы, которые возможны в проектах, у вас этого числа, там, у меня сейчас получилось, например, 46 проектов, которые, у которых посещаемость больше, чем просмотры больше, чем 3000 в сутки, возможно, попадется каких-то там 3-5 проектов, у которых уже которые останутся после этой сортировки, после этой фильтрации. И вот с них можно будет выбирать. Надеюсь, было полезно. Пользуйтесь этим способом. Возможно, напишите там в комментариях свои варианты, как вы выбираете проекты. И удачи в заработке, в покупке новых проектов.